практически не пользуемся вот, Свет, какой? мы тут на откровении физическое на откровении да? да? находимся mm -hmm. а вот это вот что вообще значит ну как бы ну это, это я говорю что смотрите я просто видела извини сейчас скажу по телевизору там проститутки ли в австрии не знаю вот они вот именно вот такое делали не знаю что нет ну это я, я это говорю ну, это как привычки.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 такие <связычки> <связычки> ну, Не знаю, у нас как-то это не может быть Ну было. Ну что, ребят, будем прощаться до завтра. Сейчас <связычки> <Я прощаюсь>. будет <связычки> <Вот> еще встреча. <связычки> Я вас завтра жду. Готовьте еще свои вопросы. Обязательно. <связычки> Мы завтра как минимум час на вопросы оставим. Чтобы их разобрать. <связычки> Чем больше вы зададите вопросов, тем глубже мы вас вскроем, тем древнее вы а, а, да я сейчас а сидел вообще, в принципе, взял, вообще ты, наверное, вот, как вот вы... это вот все состоялось у меня 8 уже, 8 -10. 10 лет. Ну, вот, ну, отначала, да?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 Пробовать бесплатно, либо ты, можешь кому-то ездить, будешь ко мне в гости заводить. Через не полилось?